Wir, wir würden gerne, ähm, Sie sich vorstellen. Wir jetzt schauen wir, wie es Dom Samjörz, da? da Mjörz, ja, Gut. Ich glaube, hier werden wir ein bisschen Und sind auch die Eisblöcke. Ja, Eisblöcke sind das hier. Genau, dass wir das gehört andersrum. Das hier sind da wo die quasi also das hier auf meiner Seite genau. Das so. Und dann. Kapiert? Ja, die nach draußen soll er kurz rausgehen. Улицы. Я тебе скажу, Игорь, давай, mm -hmm. okay? возьми то, возьми то, да. не, не, по потом будем с Привет, друзья. Сегодня я вам хочу представить Библию.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 Изолятор каменного, бля. Ну там, изолятор молнии. Привет, друзья. Сегодня я буду говорить об имени Иешуа Машьях. Если кто не знает, кто такой Иешуа Машьях, то это Иисус Христос. Но сначала будем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 Что это может сказать? Это означает «Ешуа». «Ешуа» означает «спасение от Иеговы». Там имя «Ешуа» может говориться как Егошу. То есть его ва -Его Вот так.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 это не, не перевод как бы а э, как бы по буквам как бы из одного языка перенесли по буквам на другой язык то есть с, с этого ну допустим с английского мешах на русский миссия миссия миссия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 он помазан святым духом бога бога еговы вот теперь мы узнали что и Мессия, миссия это вовсе не библейское слово ну вот э, фильме есть там э,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 Теперь, как мы увидели, что в переводе в Библии не все в порядке. Так. Теперь э, возьмем слово Христос. Христос. Э, если подумать, там получается Хрест. Ну, Крест. На самом деле Крест – это буква Т. Тенгри.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 этих событий все ученики то есть христиане они как бы превратились в такую сильную государственную религию ну как католики да или православные ну вот большая религия появилась и когда пришли гуны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 искут искутов, Три, Три, трех духов, Этот, эти харастасы, то есть защитник, защитник, да? То есть это слово защитник перешел, опять же, в христианство. То есть само слово христианство появилось.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 То есть э, э, в нашем случае все христиане это все помазанники, но, но почему-то они в Библии поменяли и превратились в христиан. Вот точно такое же слово э, крещение. Ну вот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 а помазать. То есть Ян Креститель крестил водой. То есть он не крестил, а помазывал Помазывал водой. А Ишуа Машьях придет и будет вас помазывать Святым Духом. Вот. Что и случилось, когда пришел Ешуа Машьях. Он помазал учеников Святым Духом. Ну, обучал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 ну вот якутское слово из означает швия, ус мастер, ну кузнец или плотник, да. Это это три слова являются магическими молитвами к Богу Тенгри, а именно из ус Харстас. то есть швия мастер защити. Вот почему-то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 и поэтому я знаю что религия которую проповедуют свидетели иеговы она истинная но у них э, вот этих ну ошибок библии очень много и они, они скоро будут, ну, как бы менять все это постепенно. И еще вот условие Библия. Библия это означает би-били, что дословно переводится как острое знание. Би, острое, били, знание. Вот.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 В слове э, Бога э, говорится, что Бог поставил свое слово выше, чем свое имя. Вот. То есть для того, чтобы люди узнали э, Его Слово, Он позволил людям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 просит Бога, Егову через Ешуа Машьяха и просит у него помазание, то есть в Духа, он получает помазание. А все помазанники, которые поднимаются на небо, чтобы править 144 тысячи помазанников, это неопределенные помазанники. То есть они